Бра, да, короче, это изи победу, если вы стреляете нормально. Если играете, не будете, а не на вот Вот сейчас вкинулся надо, да? Че вы вкидываете? Снюс парк, на свай. Местный снюс? То, что есть, бля. А чё по плану у вас? Приезжайте до меня. Ай, бля, ты где живёшь? Я? Да, да. Я по соседству с тобой живу. Где это именно? Знаешь такой город Владикавказ? Ааа, недалеко? Ну да, конечно. Не, недалеко средно. Шесть часов. Шесть часов, брат, недалеко. Ну. Шесть часов да пешком, что ли, я не понял? На велосипеде. Ух, бля, так нормально. На велосипеде без сидушки. Ой, Если я утром уйдут, Я думаю, да. Смотря как педали крутишь. Ну, например, например на лошади. На лошади, ну, есть под шпаком. И лошадь тоже под шпаком. Чел, чел, который не русский. А, помню, чел, который не русский, хочешь на ютуб попасть? Давай, давай, че, че надо делать. Как мурадок. Тимати, Тимати, знаешь песню там поется? Где ты, где я, знаешь такое? А, знаю, знаю, вспомни, что. А вот спой. Спасибо. Да, да, да. Спой, короче, типа, где Ви, где я? За едините стратегически, я Единицу, стакайте, Единицу, стакайте, что двойка. Я не помню. А ты просто где Ви, где я? Вот так вот спой. Бегите я, бля. Не-не-не, ты без. А, без а, этого. А, а, а. Это рынок вроде. Ты я тишину, да, я заебал орать. Вот У меня твой на между прочим. Я ранен! Дайте аптечку. Я избегаю кровью! Помогите! Сразу меня ресали, брат! सKGYL. Подо мной, да ебаный в рот, блядь. 45. Выходит, подкат, выходит, выходит. Да моросите что ли. А где он, когда он? Он на банане. где-то. Иди на где Интересно меня, попробуй. На двойку съебал с собой, Хоббик. Да, Да-да-да. Я его сейчас встречу. Дай брони инж. Инж брони дай. На тебе. А, он обратно вернулся. Он просто стоит, а? э, как долбоеб в арке. Подкат зашел. Да, тебя убирали. Мы Вы выиграли, Хас. раунд. Крашенский отряд разбит. Ну... Выбали. Да он Нет, не игрок, бля. Ну, Защитите да стратегические игру, объекты. Раунд начался. Кто перимет, то перемета, плохо. Договорились. Слышно, да? да, да. А двойку чё никто не занял? Свободен Хороший. это ло, блядь. Он соло в арке вроде. Да, да, он гей. Определю. На балконе есть. Балконе есть. Где ещё надо на двойке балкон? Боже, бей, Икс спамит. Ебаный мусор. Киньте хаев -E пиксель. На да, а. Балкон. А. Лучше, ебать. Пушьте, пушьте. Кого а. все, стойте, стойте, не пушьте. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. А Это кто-ли? Тробе... А кто а а его убил, знал, бля? Я, храбр, храбр, я храбр. убил. Парапеты хуловы. Убил бельем. Да. Зачем? Да, чей? А чем убил бельем? зачем это <связь> Бля, он мне вантаб дал Белье ресует. Там в респе еще долбоеб сверху <связь> Бля, ну скажите белье Через 300 рассказали Да, 300 рассказал. Серьезно <связь> А, да? Миссия <связь> провалена Я сильный Защитите да. стратегически Го, запушим сильный. единицу Го, пацан, инженер на боком Опять ниша, наверху есть. Бля, я попал, не уебвай, мать. Пушь сразу. Ресай, рейс, ресай. -рей. Пуш, пуш на похуй, на похуй инши. Лев. Лев. Стреляй, да. Не двигайся, помогу хороший. тебе. Булзари, Дай хп. Вот так вот сделаем. Спасибо, дружище. Пуш, пуш, белье ли нас убит. Да, на, на Титанике стоит. Да, не да. 50. Где он был? Там же, там же, Титаник. С пистом стоит. Осторожно, граната. Мы уничтожили Хороший. отряд врага. Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Год двойку взрывать Раунд начался. О а Октавис, или... Октавис, сразу прокатывайся направо на кулаке И Берай давай им Да, ну лёвый, блядь Граната хорошо, работает Работаете Работайте, Работайте братья В респе последний набавим. на лб Команда противника разбита Миссия выполнена Пас там на двойку заходим Взорвите Я один из объектов Давай-давай-давай ну, один, да. я, я бомба бомба дым я под пятерку дым дайте и, и в пиксель еще. А -а -а. У вас, кажется, будет... есть, ну че Кидай, Блядь. Да попади ты, ебаный, нас с Пятерка да, блядь. Да, блядь. Пятерку взрывайте. Хорош. Зарвите пески, зарвите пески! Лучше! Лучше! Луч. Хорош! Зига ластур э, Слышь, я тебя в друзьях оставлю, наверное... Установите ты возле одного из объектов! Горник, горник. Раунд да. Октавис, пошли в, а? пошли в состав! Э? Пошли в состав! Уля! не нам надо спокойно. Дайте У нас Авика. Ну да, смотри, У них тоже мощный авики. Бля, взял бы наш штурм авика было бы вообще забиться. По факту, или медиков. Я балкон, смотрю. Уйдите, уйдите стойте, да. Бля, его. Хороший лес. Да, два. два еще першли, быка, еще быка. <смотр> Лучший. БК Еще, еще, еще. Прокиньте. Рецеп. Рецеп. Рецеп. Бля, ну, куру, ковару, бля, я слепой, бля. Бля, бля. Бля, Бля, Басир, возьми, пожалуйста. Установите этого. бомбу. О, вот рынок, бомбу. Гор рынок Есть, нахуй, нахуй. Раз, рынок, город. Город. Гор рынок, Сразу бомбу проходите вреда. в рынок, не стойте. Граната! Осторожно, граната! Гидай, граната. граната. Убивай Бля, Убили. двое в синьке. Добро! Зига, зига, зига, зига. Зига. На мешках нет лежит. Слева, слева лежит письмо. Сразу слева. Я, я, я, я, я Мы проиграли раунд. Все, бацаны, я своего ничего не убил Давайте, Дайте Дайте под... Под... Давайте под... просто под... через мусор. Бомба взята. Дайте дым варку. Да, Гранату Вер, с вами, Давай, давай. Проходи. Инженер, палец сюда. Давай. Дайте мне палец отсюда. Дай смотрю, брат, ты куда пощу? Будь рядом, выдвигаемся. Рынок посмотрю, что Куда пощули, там жене. Бля, Бакир, возьми меда, хоть ресы. На рынке на рынке инженера. Инженера убил. Бом, Бакир, байк. меда взял? БК стоит, Алик. Где он имя стоит? Нарки на тоже вас выходит сейчас. Граната! Бля, О! ты на Снизу у тебя блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, Бля, я только на один на ты будешь как это импакт носить Хорошо, или ч? Один есть. Это один. Не зря хайчки потратили Один на будет. похуй. БК чекай. БК чекай. Да 0 -0. я ебал в фейс, На да? Да, да, да. БК да, пиздец. На пиздец. есть. Бакир заебал, возьми второго да, меда выиграем. Едай гранату! Ну, Ч, руини ты не пива? Спасибо, оба... блядь. Устанулина. БК двое. У меня на пункту есть не сын взрывайте БК. Хай нет, Да, блядь не регает, Он сына долбоба нахуй. В БК резы сейчас будет. Ресыт БК. Дифуз дифуси Дифуз, дифуз заебал. Бля, быка. Не не вижу. На нахуй нельзя, дефьюз, бля. Защитить, да. Они долбают просто. Го двойку взорвать. А да, ты как начал. Взорвите, а я соло рынок. Осторожно. Э, двойка, походу. Да. Дайте Кидайте ну. ещё хая, кидайте ещё хай. Ну, Взорвали. Перетяг чекай, Бля, в пикселе сын шлюхи. Отошел на аварию, можно резать. Перетягай это. Да, это перетяг. Да физет. На рынке, да, хуя. Да хуя, э. Да хуя! Ааа, да, да, на рынке нами еще нет. На восьмерке, а да, я на миксер, миксер, на Да играй, это Джон, играй, рынке. Джон, нормально все. Да, блядь. Это... Тихо, пожалуйста, блядь. Да бля, да, в дым, ребят. Граната! И дергайся. Ты как ты раз, раз бля, Надеюсь, второго в не будет. А, уже снип снип можно, дым, дайте на труп, я ресну. А за ней кто-нибудь ящик, да. леси. пошла. И в надежных руках. Мусор. Флешку даю на мусор. Граната. На помпу. Старая в спину идет. Что? Ой, бля, БК, БК надо бегать, БК кто? все мы проебались ВК. да похуй бомба взорвана. А, мы проиграли б... раунд стрелять научись давайте авик со а мной <на> рынок <сíки> остальные <сíки> взрывайте двойку и все давай давай идем октавис пошел рынок да Я Ладно, рынок К, а, карл я я у тебя на инджа что-то есть а это один NG2 NG2 что говоришь на Инжа что-то есть карл слышите меня? Бля, медик не растворился 90 авику на белье дал Да, я хуйню взял Ноль забрал Ничего есть? Не видел да, Там, там до хуя на белье было Мусор есть Не выходи Какой дым дай а где чего? Откуда че. Граната! Бля, у нас медик даже дым нормальный. Не башон. может, дать. Забей, бля. Бля. Бля. Что бакирка? Бля. Бля. Бля. Бля. Бля. Бля. Бля. То ли придуря, это такая. Бля. Бля. Бля. Бля. Бля. Бля. Бля. Штурм, пошли посадку на балкон. Или авик. Они каждый yes. раз через балкон просто играют. Один Двойка будет, двойка будет. Бля. Так эти двойку. Идите на двойку все. БК. Это один. Медик скин сын. Учи. Мусор, блядь. Хай кидать, хай кидать все будет. Пизда, раньше бы сказал. Иди резай. я сказал. Иди резай резко пушат, не резко, Фу, арка повезло. Меня Осторожно, сейчас... Тишина, тишина, тишина. Граната. Блядь, рынок. Блять, рынок. Блять, э, рынок. Вражеский отряд я разбит. Знаю. Защитите стратегические объекты. Гоу да, еще не раз не посадку если будут хаешки, сразу спрыгивай, это а на Двойка есть. Парапеты забрал. Без меда. Да. Лучший. Это один будет. Окей. Авик, дави тогда, дави. Пошли, пошли. Да. Лучший. Дави еще. Дави дальше, дави, дави. Нам что на Обстановка, Обстановка по кайфу. Или, или спай есть, или, или, или, или я не знаю. или, Он, на, это, или, или на, на, я на двойке, у Карла где-то. Команда а, противника миссия Он в углу сидел Да, Еще по кайфу, медленно Идите на двойку, идите на Раунд начался. <расцита>. Нормально сделаю Я здесь, блядь. План заберите. Молодец, был а, перетягнул. Охуительно, охуительно сделал. Никогда так не делай, кстати. А я уже на единице. Да бля, идем, идем. Убью. В спину толпа идет. Можете проходить спокойно стоять. Ставьте. Зига, зига, кару. Дал кстати арест, да? Да, да. У меня пятерка, пятерка, пятерка, арест, арест, арест. Блять. Ну, блять. Ты что за? Ну, блять. Если бы ты его убил, бы еще у чего Ну, там Авик слишком далеко, и у меня патрон передержал. Арест, арест, арест. Понял, максимум. Просто единственный. Да, на С медом вон иди, он Бакир разъебет. Короче, я сабиком запиздил, долго скишет. Они чекнули, они чекнули. Бакир, иди на балкон разъеба. Давай, Максим и сел. Лучший Бакир. Видите, главная мотивация. Стой, стой, стой. Убил этот рынок, рынок убил блять, рынок. Зачем ты лезешь, бля? На лестнице сидит. Не на той. Медика убил, медика без медиков. На лестнице, АВИК. Дай дым, штурм. Граната! Пошел, Все бойцы -а -а. Убиты. Мы победили. <къех> Давайте шо? так же заходим. Бля, я одним всю игру делаю, я бал. Бомба да. Взята. да. Бля, ну куда? Закиньте этот да. смог, да. Проходите быстрее на БКЛ. Он, он а, они там все шьют. А пиздец, уебов стал. Да, да, да. Ещё блядь. блять, левки. Там что наик еще надо гранату! Блять, ну блядь. как ты пробу свет. ебаный свет. Бля, Карл, ты лучший просто, блять. Бля, что за гений Стас, блядь, который... Смотри, У нас теперь спортмир командир этого ебал. Карл просто, блять. Убежал Ой, на респу? Ты убежал на респу, в итоге в подкат зашли, меня ебнули в спину, да, блядь. Потому бля, что бля. ты, блядь, а а я бля, не Меня только я просто Ай, просто. Ну сын бля, шлюхи, блять, бля, ебаные. Бля, Хае бля, кидает не резку. Да я не про тебя, блядь. Арку плюши надо. Все, мы проебали нах. А, я один. Ну да. Прикинь. Октавис, Октавис, иди, короче, встань сейчас с правой стороны. Там долбоём будет прыгать, короче. Убей его, нахуй, он каждый раунд прыгает. Ну вот это вот, блядь, налево он прыгает. Зачем? да-да, убей его, нахуй, это Хорош, Хорошо, заходим в рынок. Рынок идем. Ладно, жигай, жигай, а, все, хорошо. Бомба потеряна. Бомба Синьку взорвите. гранату. У меня еще есть. Броня нужна, а, нет броня. У меня есть еще. Поможешь. Басик, иди играй с этой бомбой. Иди на один, иди на один, блять, не стой тут. Не идите, на респе есть. У кого на респи? А, у них? Да, Старую резку. Да, надо хабаться от меню. Бомба установлена. Хорош. Синьки, да, лас, нет. синьки. Синьки. Тридцитал. На, бля, бля. Начинать повыщий, бля. Мы победили. Мы в обороне чекну. Объект. Один чекну. Давайте соло авик на а, два. Фия, Ричи. Иди на двойку, остальные стакайте рынок. Давай, давай, давай. Медик, займи БК. Один есть. БК займи сразу. Нет, нет, нет, нет, пошли. Парапеты забрал. В упоре тут сядь. Один, один это, подкатили. Все, вот так, вот так вот сидим. Если что, выходи сразу, если близко будет. Бойку да, да, никто вот не чекает. Неа, бля. Мы контролим труп. На Титанике много. Выходите. Не-не-не-не, нет смысла, выходит, не выходит. надо, не на... мед, не выходи, блядь, Вы у выходит, вас, наверное, есть кто-то в подкате будет, не заходите к ним. Бля, бля сзади, сука, пошёл нами, бля. Мед, че к нему? Блядь, бля, Да, пиздец, меня зажимают. Да, я, я так не и не думал, что взорвут, сука. Мы проиграли. А, они на... все кончены, блядь. Установите бомбу. Убей еще раз, Октавис. Давай. Если он выскочит. Бомбов бля, я хуйню себя. сделал, надо было съебаться с ВК, блядь. Там он выскочил. Все, не пикай, не пикай. Блядь. Хороший. Где там, на... На лестнице. На этой хуйне, на ребре, да? А где минус ты дал? Восьмерку, вот Восьмерку бей? База сейчас наверное, будет. Или ваза, или восемь еще будет. Я смотрю лестницы. На, утро наборе. Почти... Лучший. Заходим. наборе. Нау, узон наборе. Нау, узон наборе. Нау, узон наборе. Нау, узон наборе. Взрываю синьку а он где На, блядь! А это... 90 в спине, 90 добейте, сразу справа лежит Сразу справа за углом, одну пульку дай все мои убиты. Мы победили. Он такой конченый, блядь, Мы запушим единицу с мусора и с балкона Рау. Сделайте и подсадку все на балкон лидите, Подсадку на балкон сделайте а, все удивляет, все Ладно, удивляет. иди мусор с нами, иди с нами мусор Рынок забрал. Ой, арку забрал. Хорош. Флешку даю на мусор. Осторожно, Парапеты. Наверху Парапеты. Там еще да? Хорош, лучше. Хорош, арку не дай резь. Иди резь на меня. Взрывайте арку, взрывайте да, арку. Кидаю гранату. Быстрее. Граната. не неси, неси. И виспо. Двойка будет. Мэйби, мэйби. Граната пошла. Перетянулся. Го в спину догоняй. Лучший. Блядь, помоги мне, Бакир. Мы лучший, лучший. Бакир Морозди вообще красавчик трансплит. просто. Вообще лучший медик. Установите бомбу. двойку Фастова, двойку Фастова сыграем. Давай, давай. И... Давай, я, давай. Я, я, люркану, я люркану, в спину. Бомба, У меня глушак. Давай, давай. Не пикай арку, да блядь. Фастова, заходите. Все, лучше. Иди, иди с ними, иди с ними, братан. На Они думают, что это один. Бомба. Бомба потеряна. Пойдем. Бомба взята. Я симку смотрю. Сантипоинт. Маня, в принципе, подверг, пассаль. хорошую. Бомба. Утонувлена. Лучше где взорвали? Зига. Синка, да. синька, синька. Зигу взорвали? Нет, да. синку взорвали. Зига Не, раз, ебаный. Вот это тайминг, пиздец. Бля, как, сука, Не тихо. пихайте, на время собирайте. Тихо, тихо, братья... Лучший. А где последний? Дига, наверное, или спина. Он мог со спиной зайти. Пятерка, пятерка. Плова. Хорош. Ска скажите Хороший. привет Я Ютубу. Привет, Ютуб. Спой uh, песенку как это я тебе говорил. Где Ви, где я? Давай, с акцентом, с выражением только. Где Ви, где я, бля? Не-не, надо так. Где Ви, где я? Где Ви, где я? Бля, у тебя хуево получается что-то. Я не умею Тебе надо текст изучить.